Надо сказать, что эта овощерезка идеально подходит для ресторана, для достаточно большой столовой и в то же время это начальная модель для производства. Дело в том, что у этой машины огромный выбор ножей, 51 нож. Самые разные типы ножей, самые разные размеры ножей. Подобрать под себя, под свои задачи всегда можно подходящий нож для того, чтобы заменить ручную нарезку и делать одинаковую аккуратную нарезку на овощерезке ежедневно, удобно, быстро. Если бы мы с вами задались целью сделать ролик обо всех или о большинстве возможностей этой вообще резки, это был бы самый долгий ролик, потому что возможности ее, наверное, безграничны. Простой пример. Нарезка корейской моркови. Для нарезки используется диск Соломка, также специально разработанный, исходя из потребностей нашего рынка. Это Соломка размером 2,5 на 2,5. Миллиметра. Большой бункер позволяет нам размещать круп, крупные продукты. Вот такой правильный размер, максимальная возможная длина для дисковой овощерезки, для приготовления салатов из моркови по-корейски.